Всем привет! 12 октября состоялось заседание суда, на котором было принято необычное решение, дарственное, согласно которой квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной передана баре Алибасову, аннулирована. Договор дарения признан недействительным. Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать, справедливость восторжествовала. Впрочем, велика вероятность того, что Моцарь и муж Лидии Николаевны Алибасов не отступятся от попыток завладеть квартирой и продолжат пытать свое счастье в апелляции и кассации, рассказала адвокат истца Юлия Вербицкая-Линник. Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина оформила дарственную на своего супруга Бари Алибасова целью оградить недвижимое имущество от посягательства близких родственников, дочери и внучки. Продюсер сразу передал права на квартиру своему водителю, Сергею Моцареву. Однако такая ситуация показалась Лидии Николаевне несправедливой, и она в судебном порядке заявила желание получить квартиру обратно. Недавно также появились слухи, что пожилая семейная пара разводятся. Однако, как заявила Шукшина, о разводе даже речи быть не может.